Так, друзья, приветствую вас всех. Меня зовут Батима Габас. Я являюсь продюсером практикующих экспертов. И сегодня наша тема, эфир последний у нас в этом запуске, который посвящен некому такому мастер-классу, как правильно написать по знакомству. Данная тема, она всегда являет, ну как бы, важна для любого эксперта, потому что эксперт с моей точки зрения не всегда понимает, а как правильно познакомить аудиторию, с которой он так или иначе общается. Это может быть аудитория его друзей, аудитория его подписчиков, аудитория его того сообщества, в котором он находится в неком окружении. И вот именно эта аудитория, она так или иначе где-то более теплые, где-то менее теплые, но знакомство как таковое для нее также очень важно, как и для любого человека. <coughs> То есть мы э, все э, хотим познакомить э, с собой, как с, ну, с человеком, как с экспертом, как с личностью, как с автором. А мне ближе позиция... Э, ну, вот с моей точки зрения продюсерская, мне ближе позиция именно авторская. То есть я автор определенной технологии, я автор по решению определенных серии каких-то проблем, у которых есть определенные технологии или методика по ее решению. И вот я тот человек, с которым хочу вас познакомить. То есть когда вы подходите именно к этому, как... как некому автору, который является владельцем определенной технологии, вам проще будет отталкиваться от этой вот самой идеи ключевой. То есть я тот человек, у которого есть определенный результат в такой-то, в такой-то проблеме. И вот я хочу вас, вам рассказать о том, кто этот самый автор этой самой технологии. Смотрите, когда вы смотрите вот именно с этой точки зрения, когда вы отталкиваетесь на определенное знакомство с собой, как с автором этой технологии, вам проще рассказывать. О себе, потому что эм, вот за все это время я слышала такого рода э, обращения. Что я должна рассказать в, сво... в этом посте? Как я должна познакомить людей с собой? Ну расскажу я свою биографию. Ну расскажу, что у меня такой-то был путь. Ну расскажу я, что я вот это вот закончила. У меня есть такие-то, такие-то определенные регалии. Эм, есть такой некий бэкграунд то здесь, с моей точки зрения, с моей точки зрения, э, так, Алла, если вы здесь есть, мне вот здесь вот пишут, что не могут найти ссылку на группу. Так, сейчас одну секундочку, друзья, отправлю э, человеку. Как сейчас нас найти? Так, сейчас, одну секундочку, друзья. Оксана, добрый вечер. Я буквально прошу прощения, я сейчас отправлю ссылку. Не могут найти нашу трансляцию. А где мне взять? Так, сейчас, одну секундочку, друзья. Сейчас попробую найти ссылку. Так, так, так, так, так, так, так, так. Трансляция, информация. Информация. Вот, наверное, да, вот так вот будет. А для зрителя как это будет. Не знаю, как это будет. Затрудняюсь сказать. Сейчас попробую вот так. Я надеюсь что меня слышно и видно друзья вот Оксана пишет добрый вечер а здесь э -э есть вот во время эфира <связывая> очень тяжело конечно Так, сейчас вот пишу, перезагрузите страницу, или обновите, или перезагрузите страницу. Так, все, не буду отвлекаться, еще раз прошу прощения. <связывайте> <связывайте> Друзья, я уже в эфире, поэтому... Так, вы уже здесь просто уставной Так, все, друзья, не отвлекаюсь, прошу еще раз прощения. Значит, смотрите, друзья, как правильно написать по знакомства. С моей точки зрения, это опять же мое наблюдение, я вижу, что именно этот самый пост, с которого весь запуск вообще начинается, где вы открываете вот эту вот дверь той проблемы, в которой у вас есть запуск. Смотрите, давайте вот сделаем определенную аналогию. Смотрите, вот данный запуск, он был посвящен теме продающих текстов. То есть, когда мы говорим о, в целом о запусках, я не стала делать запуск о запуске. То есть, я не стала рассказывать о том, как делается запуск. Я выбрала ту тему, которая пришла, ну вот в виде обратной связи от вас, что самая проблема у аудитории моей целевой аудитории это написание контента, промо контента. Промо контент это не означает, что это контент обязательно там с какими-то художественными текстами был у меня вот здесь недавно а, вот а, такой, такая переписка. У человека есть профессиональные навыки художественного письма, но я сразу хочу сказать: худож... навык написания художественных текстов это не то же самое, навык, связанное с навыком по написанию промопостов. Почему? Потому что задача промопостов вовлечь аудиторию, показать в контексте заданной проблемы показать, вот шаг за шагом показать, как эта проблема решается с разных векторов. Внутри контексте одной маленькой проблемы. Так вот, смотрите, когда я начала данный запуск, я не стала рассказывать сразу внутри запуска о своей программе. Нет, потому что я понимала, что для многих эта тема, она вообще непонятна, она вообще не незнакома. Я это знаю, особенно на Facebook. Если в Инстаграме тема запусков, она уже набирает обороты, уже есть огромная армия людей. Я помню, когда я три года назад для себя открыла эту тему, когда я впервые прочитала книгу «Запуск» Джека Уэлча, я... Просто меня это осенило, но тогда еще не было непонимания, как это делать. Была некая боязливость, некий страх, как же я это все буду делать на большой аудиторию. Я только-только приступала работать именно в единоличной программе, когда я индивидуально работала с экспертом, и тогда я еще делала какие-то ошибки. То есть для меня эта тема была еще табуирована. И шаг за шагом, время за временем я постепенно открывала, что появились новые и новые лица, которые в этой теме хорошо себя показывали на русскоязычном рынке, онлайн рынке. И, значит, я пошла к одному, посмотрела. Я помню, у Виталий Кузнецов эта тема очень хорошо раскрывалась. Я пошла к нему на обучение, посмотрела, послушала, у меня была технология. Я пошла потом посмотрела, послушала, как это у Андрея Захаряна, когда он еще ВКонтакте был. То есть со временем. Я посмотрела, я сейчас уже вижу таких очень интересных личностей, как Мария Афонина, как Нелли Армани. Да? То есть это те люди, которые являются уже хорошими, такими достаточно твердыми экспертами в этой области. Поэтому я уже постепенно в этом году стала набирать обороты в этой теме. И в этой теме в этой теме всегда а, есть какие-то... Ну, я считаю, что так и должно быть. Да? Я думаю, что в вашей теме это будет тоже, то же самое. Что в каждой нашей теме, несмотря на то, что существует определенный вот, общий алгоритм, человек когда-то создал эту технологию да, на американском рынке, этот эксперт создал эту технологию, и от нее уже каждый человек стал брать какие-то общая стратегическая штука, понятно? То есть учебник как бы один написан, но каждый эксперт берет свое какое-то авторство. Поэтому, когда вы вы психологи или вы там, допустим, в теме развития личности, в теме похудения, в теме там, здоровья и так далее и так далее. То есть у вас в своей теме будут все равно какие-то моменты, которые будут связаны с вашей э, фишкой, с вашими какими-то, э, каким, своим каким-то собственным почерком. И только тогда вы можете говорить, да, это авторская технология, потому что у меня был свой путь, к которому я пришла к, э, к этому результату. Даже в теме голодания, да, когда... Там вроде бы все понятно, надо вот там столько-то дней, там берет это, вот эти вот. Там тоже есть свои какие-то авторские нюансы. И так далее. То есть я уверена, что и в теме запусков у всех будет какая-то своя авторская фишка. Я не исключение. Поэтому у меня есть свое какое-то понимание этого, как, как, я это, как я это вижу, как у меня я пришла к этому результату, как я попробовала это сделать с клиентами. То есть, смотрите, какая штука. В любом случае речь идет о посте знакомства. В любом случае мы с запуска начинаем, с поста знакомства. Мы должны показать аудитории, кто я тот, ну, то есть, кто тот человек, который пришел к результату, и почему я должна идти с этим человеком. То есть, вы отвечаете на очень много вопросов. Поэтому здесь у меня вот твердая позиция в этом отношении, в отношении того, что вот должна быть обязательно какая-то авторская позиция. Поэтому, смотрите, друзья, по знакомству это я вам сейчас дам определенную технологию, как правильно ее написать, и разберу пост, который мне отправила вот Оксана, и покажу на ее примере, с чем у вас должно быть какие-то определенные... от чего вы должны определенно отталкиваться, что надо сделать, что не надо сделать, а что надо переделать и так далее. Итак, поехали. Я вам сейчас открываю экран. Так, значит, как правильно написать пост-знакомство? Итак, поехали. Что такое пост Постзнакомство Пост-знакомство знакомства это знакомство с автором технологии, которая решает одну из этих проблем. Ну, то есть ту проблему, которую вы раскрываете в запуске. Да? То есть если я беру, например, свой пример, я взяла тему написания промопостов И внутри написания промопостов я провела, вы, вытащила одну самую больную тему. Именно написание продающих текстов. То есть помимо того, что как правильно писать посты, как правильно вообще делать контент, Самая ключевая проблема, которая была в контексте этой темы, это написание именно текстов продающих. И, соответственно, весь мой текущий запуск шел прямо именно выделял эту тему, ключевую проблему. Но с, этой, с преподнесением этой темы я знакомилась с собой. То есть у меня тоже были какие-то проблемы в этой теме, в написании продающих текстов. У меня также были какие-то трудности, с которыми я сталкивалась, и как я их решала, вот этот пост знакомства, он должен был это раскрыть. И э, путь автора к этой, вот этой технологии, да, который решил эту проблему, то есть показать, раскрыть этот самый путь. Это вот и есть пост знакомства. Какая задача поста знакомства? Э, задача поста – это показать, как она изменит и упростит жизнь клиента. Далее, показать путь к решению проблемы, которая существует в контексте, опять же, темы запуска. Да? То есть мы здесь, знаете, есть такое понятие очень хорошее – туннель. Да? То есть мы делаем все это в одном туннеле. Мы не выходим, не прыгаем, не скачем а, в разные темы а, запуска. То есть у нас нет задачи, а, допустим, если я говорю про продающие тексты, я тут уже не бегаю, не рассказываю там, допустим, про прогревы, или я тут не рассказываю про то, как вовлечь аудиторию через лайки, а, или как делать продажи. У меня нет этой задачи, потому что задача была четко написана, прописана в посте знакомства. Есть проблема которую вы вопросах заполнили как э, проблема написания продающих текстов, соответственно, по знакомству идет в контексте этой темы. Далее пошаговость действие, которые нужно сделать клиенту. И, конечно же, показать, почему со мной, почему именно со мной эти действия нужно сделать, потому что у меня есть такие-то такие результаты. Здесь я сразу хочу сказать определенные, ну, как сказать, моменты. Возможно, здесь допускается, что вы можете, ну, например, да, как вариант, вполне возможно, что вам легче рассказать это через кейс, через кейс своего клиента. То есть у клиента была точно такая же проблема, он пришел к вам когда-то, и вот вы вместе с ним решали вот эту вот проблему, которую вы запускаете внутри этого запуска. Да? То есть, смотрите, главное, вот прямо главное, даже можете где-нибудь себе зафиксировать, главная задача запуска, задача запуска, да, самого запуска, это продать общий курс. То есть курс – это решение нескольких проблем в том числе и ту, которую вы показываете в контексте вот этого запуска. Но вы продаете общий большой курс, в котором вы решаете комплекс проблем. Но вы этот комплекс вытаскиваете в виде одной маленькой проблемы, сужаете ее и через одну проблему делаете запуск. В этом и есть вся хитрость. На этом строится весь запуск. Я знаю, что некоторые делают немного по-другому, но э, это их путь. Я вам рассказываю так, как это делаю я, и как это делать гораздо проще и легче, так как я, например, научилась у одного из своих учителей. Я увидела, он рассказал, показал. И действительно, когда мы нарезаем этот комплекс проблем на одну маленькую проблемку, и через эту про маленькую проблему строим весь, копаем весь этот туннель, а проще этого, эту аудиторию, с этой аудиторией потом контактировать, потому что аудитория заходит с одинаковой проблемой, с одинаковой, понимаете, друзья? И, соответственно, вам проще закрывать возражения, вам проще осуществлять продажи, потому что эта аудитория находится в одинаковых проблемах. В моем случае это проблема написания продающих текстов. Поехали дальше ошибки, которые совершают при написании поста знакомства. То есть, смотрите, я в прошлом потоке Получила, когда делала разборы, я получила там порядка четырех или даже шести было постов. Я тогда не успела разобрать все посты, но там практически все посты были просто знакомство с экспертом. И это самая большая ошибка, потому что сразу хочу вам сказать, сразу хочу, ну, несколько циничную фразу сказать. Никому не интересно знакомиться с нами, друзья. Ну, никому нет дела до нас, до экспертов. Вообще. Мы живем в мире, где э, никому никто не интересен, если он не решает мою проблему. То есть просто рассказывать какую-то свою биографию, знакомиться с экспертом и рассказывать о том, какой я молодец и какой я хороший, и какой был у меня путь, это путь в никуда, потому что это просто слив этого времени на то, чтобы рассказать ни о чем. Здесь есть определенные даже здесь я вижу трудности, потому что эксперт иногда умудряется бояться даже этого написать, потому что есть определенные страхи, есть определенные стеснения, есть определенные а, какие-то свои тараканы, да, комплексы в этом отношении, которые связаны. Ну что, я вот расскажу о себе, вот эти синдромы самозванца, да, все это, а, все это об этом, да, все это одна и та же история, которая связана с нашей страхами ну что я расскажу о себе кому это интересно да абсолютно верно это никому не интересно интересно начинается только с момента когда вы решаете проблему клиента то есть когда вы рассказываете свой пост знакомства с точки зрения решения клиента только тогда с этого момента вы становитесь интересным рынку и аудитории то есть рассказывать и знакомить себя с экспертом, какой я эксперт, показать, какие у меня есть сертификаты и дипломы, и как я где-то обучалась, рассказывать свою биографию и тем более сразу после этого приглашать в программу, это самые большие ошибки. Я их не стала писать, все мелкие ошибки. Я написала четыре самые глобальные ошибки, задачи которой моей, да, вот сейчас, в контексте сегодняшнего мастер-класса, это сказать главный, ну, вот свой трактат, что... Людям неинтересна наша биография Никому Никому неинтересно если я буду рассказывать Я вот мама четверых детей Вот у меня была такая жизнь тяжелая А потом я вот проходила Да это вообще через одного Мы все из Советского Союза Мы все проходили эти 90-е годы Если кто-то находится в моем возрастном сегменте Мы все проходили этот путь Кого удивишь теми трудностями, которые были у меня Да это все об одном и том же то есть рассказывать об этом я не вижу никакого смысла. Ну да, люди скажут, ну да, как это интересно, я тоже помню. И что? То есть промопост это про то, чтобы вы не вышли из этого туннеля. промо за то, чтобы у человека не понеслась по огромным кочкам, горам, полям и лесам э, какие-то воспоминания. Делать этого не надо, вы не пишете художественные тексты ваша задача продать продукт ваша задача дать показать решение что вы тот эксперт который дает это решение вы тот самый эксперт, у которого это решение очень легко и быстро решается. Ни в коем случае нельзя рассказывать о том, что у вас вы свое решение, которое есть у вашей программы, имеет свойство проходить через какие-то круги сложности. Ваша задача показать трудность, которую вы испытывали чтобы найти это решение. Вот здесь надо показать трудность. То есть вы показываете, я долго думала, я искала там, я искала тут, а оказалось все гораздо легче. И вот чтобы здесь, в этом моменте, ваш клиент вздохнул и сказал, а, так это, оказывается, легко делается, просто вы искали долго. И вот этот путь надо показать, потому что вы показываете значимость а, этого поиска, вы показываете эти события, в котором у вас были определенные эмоции, вы здесь показываете уровень своего вклада в поиск этого решения, и тем самым поднимаете свой статус. Как эксперта. И вот это нужно показывать в посте знакомства. Но э, поиск по решению опять же, в контексте той проблемы, которую вы анонсировали в запуске. Вот у меня тема называется: Пять постов, которые приведут к вам клиентов. Все. И в этой теме у меня был, я сейчас все посты уже убрала, друзья, потому что запуск кончается, заканчивается. И если вы помните, мой первый пост знакомства был именно об этом, как я искала этот самый путь, пока я пришла к этому, к этой технологии пяти постов. То есть я показала, первое, что я автор, я показала второе, что я как эксперт вложилась своим временем, своими ресурсами в то, чтобы найти это решение. И я, третье, показала, что оказывается, это делается очень легко, и он дает такие-то, такие-то результаты. Вот смотрите, вот эти результаты. После этого у меня столько-то клиентов пришло, после этого столько-то клиентов. То есть вот все, что было нужно от меня. Соответственно, вы точно так же, Показываете этим постом знакомства вот этот самый путь, в котором вы пока даете это самое решение. Какие элементы должны присутствовать в посте знакомства? То есть вы сначала описываете проблемы, которые были анонсированы в запуске. Да? То есть вы рассказываете, что существовала такая-то, такая-то проблема. Она была, мучила меня, мучила моих клиентов. Мои, я видела, как у клиентов то же самое происходило. И сегодня, и сейчас, и вчера, и, скорее всего, и завтра будут приходить эксперты в этой же самой проблеме. И это главная задача начала любого поста знакомства. То есть вы рассказываете, что... Эта проблема, она есть. Люди присоединяются к вам. Показать, каким проблемам приводит, когда вы игнорируете эту проблему. То есть я понимала, что, наверное, надо попробовать вот так и так, но я не делала этого по причине каких-то страхов, каких-то там иллюзий, может быть, может, стереотипы какие-то существовали. А, и это ухудшало вашу ситуацию. То есть вы показываете ухудшение этой ситуации. Дальше вы рассказываете, присоединяетесь к тем же ошибкам, которые совершал автор технологии, то есть вы присоединяетесь к ошибкам клиентов, потому что когда клиент читает ваш пост знакомства, он понимает это про него, что он прямо сейчас уже эти ошибки совершает, и тогда он поднимается доверие, лояльность к вам. Потому что вы тот же самый человек, который тоже самый совсем недавно проходил такой же путь. И как ваша жизнь после этого усложнилась на этом этапе? То есть вы рассказываете об этих ямах. Я обычно рассказываю про ямы, которые были у меня, когда я, допустим, там, удлинила свой путь вообще к приходу групповым программам. Я, у меня было сильнейшее выгорание и так далее, и так далее. Я об этом очень много пишу, да. Как это пришло чуть ли не к депрессии крупной, причем в моей жизни. Это была реальная яма, потому что я игнорировала тему запусков. Я усиленно работала только в индивидуальных программах. Меня не интересовали групповые. И для меня это была зона комфорта. Я никак не хотела выходить из этой зоны. Вот я сейчас, кстати, в Инстаграм уже об этом рассказываю. У меня пред пред предзапуск запуск идёт, Я уже сейчас готовлю аудиторию в четвертом потоке в Инстаграме. Можете посредить и посмотреть мои сторис. Я уже сейчас рассказываю, как это происходило. Далее, что было проделано по решению этой проблемы? То есть какие я действия сделала? Вот это, вот это, вот это, вот это. И дальше, как она у меня изменилась или улучшилась в дальнейшем моя жизнь. То есть, как изменилось качество жизни, как изменились доходы, как изменились отношения, здоровье и так далее. То есть это все рассказывается именно вот в этих... В этом посте знакомства. То есть вы можете, например, если это речь идет об Инстаграм, то вы это можете сделать в несколько, в несколько заходов. То есть я готовлю сценарий именно по знакомству у меня разбивается на несколько постов. То есть это вот уже я как улучшаю, что ли, свою же технологию, да. То есть если у меня, когда я работала на Фейсбуке, я это делала одним постом, сейчас на, на, в Инстаграм, используя инструмент Stories, я это разбила на несколько частей. Потому что внутри вот этого поста, внутри вот этих проблем, есть еще какие-то глубокие моменты и какие-то сферы, в которых я хочу затронуть и присоединиться к своей аудитории. Я хочу показать о том, что вот у этой аудитории вполне возможно на этапе вот этого, вот этой проблемы, они, наверное, тоже имеют эту проблему. Историс отлично, замечательно просто этому помогает. Поэтому, друзья, просто можете посмотреть для того, чтобы себе взять на заметку. Далее. После того, когда вы покажете и расскажете, вот здесь я не дописала, обязательно должен быть призыв к действию. То есть призыв к действию заключается не в том, чтобы вы говорили, заходите в программу, ни в коем случае. Здесь вы хотите присоединиться к аудитории и задать вопрос один-единственный. А как у вас это происходило? А что у вас? А как вы? Или сталкивались ли вы с такими проблемами? Или были ли у вас эти проблемы? И вот здесь этот призыв к действию очень хорошо помогает поднять активность вашей аудитории. В сторис, в инстаграм это тоже можно делать, используя какие-то инструментарии, или использовать какие-то скрины, или использовать вопросы, где вы просите аудиторию присоединиться вы также можете использовать призыв к действию. То есть призыв к действию заключается, вы еще не, не раскрываете карты, вы еще не говорите, не раскрываете карты, что вы скоро собираетесь вообще продавать. То есть еще об этом ваш ничего не подозревающий подписчик, он даже и не подозревает, что происходит он даже не понимает, он просто присоединяется к вам. И в этом есть, как это, вкусность запуска, в том, что вы не, не сразу, не рас... в этом нету, понимаете, манипуляции. Вы просто как бы находитесь вот в этом событии, в этих воспоминаниях. И вы как будто бы рассказываете некую историю. И оно классно работает для того, чтобы аудитория вместе с вами вошла в эти, получила эти эмоции, эти флюиды, которыми вы делитесь. Да? То есть у меня иногда не хватает разговорного запаса для того, чтобы прилагательными рассказать красочно, как, Классная аудитория вам становится благодарна вот за вот такие посты. То есть, когда вы не стремитесь что-то уже навязать, что-то продать, впихнуть, вот идите со мной, вот покупайте. А когда вы просто рассказываете в моменте о том, что была такая-то, такая-то ситуация, и ничего не подозревающее еще ваш подписчик читает, присоединяется, активно комментирует и благодарит вас за эти воспоминания. Потому что они чувствуют, что это также и про них делятся и рассказывают а вот у меня было вот так и так далее и так далее то есть тогда в этом случае очень хорошо запуск проходит он проходит гладко причем с каждым разом с каждым потоком этот запуск становится все качественнее качественнее качественнее. вот вот такая вот друзья схема поста знакомства то есть Задача поста, знакомства, как я уже сказала, присоединиться к вашим воспоминаниям, к вашей истории. И уже на этом моменте, на этом моменте они уже а, поднимается лояльность к вам поднимается доверие к вам потому что они видят что вы именно тот самый эксперт который только вот именно вы в силу ваших сложившихся обстоятельств только вы могли а, прийти к этому результату и рассказать и обязательно ну как бы раз за разом они будут понимать что именно к вам надо прийти за этим самым решением, которым вы в будущем, будете рассказывать. У вас должен быть этот сценарий запуска, быть прописан, что я буду говорить следующим шагом, а что я буду говорить следующим шагом и так далее. И тогда все проходит гладко. В этом нет никакой манипуляции, никакого навязывания, никакого вот этого напряжения, да, когда идут продажи, а просто идет нормальный диалог с, с тем сообществом, которое вы пригласили открыли вы своей просто истории, друзья. Вот то, что я хотела рассказать. Давайте какие-то вопросы. Если есть какие-то вопросы, задавайте, и я разберу сейчас пост Оксаны прямо сейчас в прямом эфире. Давайте, друзья, поактивнее чем, потому что может быть есть какие-то вопросы или может быть вы присоединитесь к тому, что я сказала и согласитесь со мной, потому что вполне возможно вы сейчас скажете нет, у меня есть какое-то свое мнение к этому или и так далее. Напишите, пожалуйста, друзья, что вы вообще думаете о том, что я вот сейчас рассказала, поделилась с вами. И насколько вам это зашло, насколько вам это понятно, вот эта вот стратегия, которая, вот эта технология поста знакомства, насколько вам понятна сама методика, да, сама последовательность, как она вообще делается, сама задача поста знакомства. Я очень люблю, когда, например, Посты знакомства делаются в несколько, там, допустим, 10 фактов обо мне, да, то есть я э, вот сейчас у себя в Инстаграм буду рассказывать именно э, факты о себе и обязательно поделюсь, но это, в этом должна быть некая последовательность, понимаете, друзья, поэтому... Обожаю, вот я не знаю, это для меня так же, как для вас, может быть, для вас нет, но вот лично для меня открывается новая веха вот именно в теме запуска. То есть если я первый запуск провела, я вот вам честно признаюсь, мой первый запуск сам на удивление прошел, знаете, вообще не поняла, как я продала. Я продала 14 дорогих пакетов. И э, я вообще сейчас поняла, что таких пакетов должно быть максимум 2. Я умудрилась продать 14. И это было еще то испытание, которое меня сломало, я не знаю как-то, потому что я э, получила в итоге разных абсолютно экспертов. И вот это было еще то испытание. И, и, и это то, что я знаю, что так делать нельзя. То есть... Э, Каждый запуск, он дает какой-то свой шик, свою какую-то свой анализ, и это, это здорово, я просто это обожаю. Так, Оля, так все-таки сторис или пост? Пост, он будет потом. Сначала сторис, понимаете, какое дело, Оля? Я сейчас делаю пред-предзапуск, то есть у меня запустилась рекламная кампания. А, то есть сейчас у меня небольшая рекламная кампания, потом я делаю большую рекламную кампанию, и вот пока все это дело идет, да, то есть пока я еще потом еще к блогерам обращусь. То есть пока все это дело идет, я на текущую базу, у меня там 1400 друзей, ой, подписчиков в Instagram, и я вот на эту аудиторию пока какая есть. Что самое интересное, у меня в Instagram, вот я сегодня смотрела статистику, Instagram показал, что 50% смотрели мои сторис не подписчики. Я вот это вот немножко не совсем поняла, как они заходили в мои сторис, не являясь моими подписчиками. Ну вот как-то вот так вот получилось, что вот они зашли, просмотрели все мои сегодняшние сторис, а при этом не подписались. То есть это тоже надо то, что вот, понимаете, в каждом запуске какой-то возникает вопрос, я вот этот, этот вопрос себе записываю, думаю, надо подумать, ага, как я могу с этими людьми потом дальше взаимодействовать. И потом посмотреть динамику. Наверное, я еще завтра посмотрю и посмотрю. Эти люди посмотрят завтра. А почему они не подписываются? Может быть, там тоже есть какие-то причины. И есть для меня как задача, вызов. Да? А как с этими людьми взаимодействовать потом в дальнейшем? И так далее. То есть, вот чем больше запуски набирают оборот, тем более интереснее приходят задачи. Это вот первое. И второе, что я хотела сказать. Я сейчас пока просто готовлю аудиторию как я вообще пришла к созданию запусков, то есть это еще не по познакомство, то есть это по, это знакомство пере, вот, то есть пред предзнакомство на текущую базу, потому что я на новую базу, которая уже зайдет, новички, я уже буду делать полноценное познакомство. Там уже будет... Сейчас просто на текущую базу, которая у меня уже есть, которые со мной уже знакомы. Я знаю, что вот эти все 1400 каким-то образом все равно со мной взаимодействовали, потому что я убираю мертвяков. И а, вот, этих, вот эти люди, а, которые посмотрят, ну там какая-то часть посмотрит, какая-то нет, но какая-то часть, которая посмотрит, они примерно хотя бы уже на этом этапе поймут, как это, вообще этот путь я проходила. И это тоже знакомство. Это вот, ну вот я сейчас вот так вот пробую. Я не знаю, насколько это зайдет, но если это у меня сейчас зайдет, я ее, естественно, буду делать как технологию. Вот такая вот история, Оля. Если а, вам зашло это, если вам это понравилось, напишите как-то, пожалуйста, чтобы а, было понятно. Оксана, вообще слушаю вас с открытым ртом и боюсь не успеть законспектировать. Оксана, спасибо вам большое за такую обратную связь, это супер, что вот вы сейчас мне такое сказали, такую оценку дали. Дело в том, что понимаете, какая штука? Я же вам помните, мы с вами когда встречались, разговаривали, наблюдательность. Вот. Друзья мои, это, ну, я не знаю, ценное-ценное качество эксперта. Понимаете, наблюдательность – это такая штука, которая а, ты всегда что-то подсматриваешь, и ты думаешь, ага, вот это вот так вот работает, угу, вот это вот так. То есть э, внутри тебя э, вот эти вот э, включаются какие-то вот эти вот вибрации, которые бац, знаете, это вот когда вот э, Wi-Fi включен, да, и вот он же иногда… Ловит эти частоты, а иногда не ловит. Вот так же и здесь. Я иногда ловлю эти частоты и думаю, о, надо зацепила, значит, пойду, попробую также сделать, смоделирую. Так, Зульфия отправила по знакомство в Телеграм для разбора. Блин, Зульфия, уже, наверное, не успею. Это надо мне сейчас все по новой туда залезть. Так, ну я сейчас попробую, Зульфия. Так, Ольга, по срокам непонятно, сколько дней длится предзапуск, пред за сколько дней до запуска. Но я вот сейчас это делаю за, получается, у меня 12 будет марафон, я каждого 12 делаю марафон, а получается там за 6 дней, минус 6 дней я сделаю, контент-план это получается я 6 6 буду делать по знакомства а до 6 вот это получается сколько еще 7 дней за 7 дней делается предпредзапуск сейчас задача предпредзапуска чтобы люди аудитория прошла опрос мой потому что мне нужно понять а, на холодную аудиторию что болит у аудитории мне нужно четко понимать. Я там сделала 5, если вы посмотрите в топлинке «Пройти опрос», там у меня просто 5 вопросов. Я прошу пройти этот опрос, и потом люди забирают какой-то подарок. И э, вот они проходят этот опрос, и моя задача понять, что болит у моей аудитории. Потому что готовить запуск марафон, не зная, что болит у аудитории, я никогда не рискую. Даже знаю, что будут продающие тексты, и все-таки я на всякий случай делаю этот опрос. Мне нужна стопроцентная гарантия, что э, этот опрос пройдет э, с большим количеством. А, так, Оксана, я взяла это качество на вооружение, но не всегда вспоминаю. Да, Оксана, я помню, что вы тоже сокрушались, поэтому... Так. А, вот, да, обо мне. Меня зовут... Ох, какой текст. То есть, смотрите, вот вы... Э Смотрите, Зульфия, даже вот я сейчас пробегаю по вашему тексту и вижу, что а, вы пишете о том, как я уже вот только что сказала, это самые большие ошибки рассказывать свою биографию и трудовую деятельность. Понимаете? Этот ползнакомства, то, что вы сейчас написали, это вы можете написать на проекте. Ну, где-нибудь на сайте, да, если он у вас есть, большой сайт, где вы пишете. Но когда речь идет о запусках, смотрите, что такое запуск? У вас есть, например, какой-нибудь курс, да? То есть, смотрите, вот вы пишете вот здесь вот. Горжусь выпускниками, так-так-так, помогаю своим клиентам с помощью полученных техник, они более доступны для участников. Так, так, так. Еженедельно провожу группы межмодальной супервизии для психологов и коучей, что позволяет им повышать свою квалификацию и получить документы, подтверждающие личной терапии супервизии. Смотрите, вы написали это общую биографию, скажем так. Так... А... Я сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, я вам сейчас попробую объяснить, чтобы у нас получился более предметный разговор. Я коуч-консультант, аккредитованный. Так. Вот смотрите, по системной терапии и коучинговому интегральному подходу в онлайн-консультировании. Окей, то есть ваша аудитория это коучи и психологи, я так понимаю. То есть вы работаете с определенной профессиональной аудиторией. То есть вы, соответственно, разговариваете на профессиональном языке, потому что они понимают вас. То есть вы не работаете с обычными людьми, вы работаете именно с аудиторией коучей и психологов сертифицированных. Соответственно, вы в запуске, вытаски, у вас есть, не в запуске, сейчас подождите, у вас есть продукт, у вас есть какой-то некий продукт, в котором вы хотите его продать, этот продукт. Он у вас упакован, разбит на определенные ценовые сегменты в пакетах. Ну, я вам сейчас просто говорю общую технологию. Все, вы его подготовили, и теперь дальше ваша задача его продать. Лично мое, моя технология строится на том, чтобы продавать данный курс через систему запусков. В чем она заключается? В том, что вы берете из этого общего курса одну проблему. Одну только проблему, которая есть у вашей аудитории. Ну, например, как правильно там проводить там какое-то консультирование, например, да, там, я не знаю, может быть, там есть какой-то запрос у вашей аудитории. И в этой проблеме вы раскрыв, эту проблему вы проводите через весь запуск, через огромное количество контента, через огромное количество. Здесь количество зависит от стоимости вашего продукта. Моя технология строится на том, что в среднем от двух недель есть небольшие, вообще недорогие пакеты. Можно за неделю пройти, и провести запуск. Но я не сторонник недельного запуска. Я все-таки считаю, что лучше продавать две недели как минимум. То есть я лично продаю три недели. Вот три недели, считаю, что это тот период, в котором можно пройти весь путь клиента с разных его сторон, с разных его интерпретаций, видений и так далее, и так далее. И смотрите, какая штука, друзья. Пост знакомства, вы рассказываете о том, как вы в контексте вот этой заданной проблемы пришли к какому-то результату. Ну, например, как проводить консультирование какое-то. Да? Я не являюсь экспертом в вашей области, поэтому я могу сейчас нести бред но я просто взяла вот бредовую такую информацию, потому что я не изучала, не мониторила рынок вашей, вашей аудитории, ни, ничего не знаю, поэтому мне трудно говорить. Но, например, как вариант, как проводить консультирование правильно. И вы по этой теме консультирования проводите весь запуск. И по знакомству вы рассказываете о том, как у вас или у вашего клиента это была проблемой. Например, была проблема, как проводить консультирование у вас. И вы раскрываете в посте знакомства о том, как вы с этой проблемой сталкивались, с каким проблемой, как жизнь ваша ухудшилась от того, что вы делали определенные какие-то наборы ошибок. То есть вы сливали там продажи, может быть, или не могли помочь, или человека, или это у вашего клиента. То есть по знакомству делается на базе вас лично или на базе вашего клиента. И вы раскрываете эту тему вот в той последовательности, в которой я сейчас рассказала. Тогда у людей... Понимаете, задача поста знакомства – собрать аудиторию с одной болью. Почему? Потому что деньги в глубине. Если вы продаете общий курс, а общий курс – это 56 проблем. Это вы понимаете, сколько народу вам надо собрать? А когда вы собираете в одну проблему, у вас эти две тысячи или тысячу человек, которые придут на весь ваш марафон, на весь ваш запуск, вам проще будет понять, как закрывать возражения, как писать посты, потому что когда делается в контексте одной проблемы, вы собираете людей с одной проблемой, и вам проще делать продажи. Пожалуйста, Зульфия, напишите мне, прямо это очень важно, что вы меня поняли. Если не поняли, то тогда ко мне на консультацию. А я сейчас, значит, показываю, разбираю пост Оксаны. Так, пост Оксаны. Смотрите, Оксана. «Быстрый успех, верный путь к провалу». Оксана, я зачитала ваш пост, я его не буду перечитывать. Вы взяли пример своего клиента, и это правильно. Что мне понравилось? Мне понравилось а, ваше... Что вы дали это как историю. Это самая-самая-самая-самая классная штука, за которую я прямо топлю. Потому что сейчас в тренде только через историю вы рассказываете некую историю как ваш клиент к вам пришел с какой проблемой он сталкивался и здесь вы даете как некое решение вы даёте. но что мне не понравилось мне немножко не понравилось то что вы пишете даете решение не даете решение вот вот так наверное правильно вы не даете решение, в посте знакомства, неуверенность в своих возможностях ведет провалу успех ⁇ это сотая попытка после 90 про неудач, успех ⁇ это вера в себя, в свой товар, то есть понимаете, вы даете банальные вещи, должна быть эксклюзивность, вы автор своего продукта. У вас должны, понимаете, когда вы даёте решение, когда люди читают, они должны понимать, блин, как это легко, а как же это все таки прямо сделать, чтобы у них было ощущение того, что у вас есть секрет. Но они должны понимать, что это легко. Когда же им говорят э, мотивирующие какие-то фразы, это настолько оскомину набивает, что они не видят в этом как технологию. Они не видят в этом как некую, некие действия пошаговые, понимаете? Вот по, по знакомству он уже сейчас должен быть, там должна быть завернута технология. Она должна быть с просветом, чуть-чуть уже просвечивать, но еще не раскрывайте. Еще народ не знает, что скоро вы что-то продаете, но вы запустили интригу, что что-то вы знаете. Потому что вы прошли этот путь и у вас уже есть решение. И вот эта завернутость, вот эта вот вы уже обертку только-только вот так ее показали издалека, но что-то вы знаете как автор этой технологии. Каким образом это делается? Вы, вы, то, что вы делаете саму структуру, это правильно, но то, что вы в структуре раскрыли, прописали простые обыкновенные, ну как бы банальные вещи, вот это неправильно. То есть вам нужно было написать, вот вы говорите, что по статистике там то-то, то-то. По какой, кстати, статистике? Люди не очень любят просто по статистике. Поэтому я статистику делаю отдельным постом. Отдельным постом я пишу, что были проведены такие-то, такие-то исследования. Друзья, знаете, я вам сейчас дам одну один интересный совет, который сейчас используют блогеры. Подпишитесь на Ирину Шихман. Вот она очень делает много разных, приглашает научных исследователей всяких. И подпишитесь на Дудя. Ну, наверное, вы все эти знаете эти имена, это блогеры. Они очень много приглашают разных экспертов. И вот э, эти люди очень много сливают в своих интервью много разного рода вот этих исследований. Где эти исследования проводились? Я вот... Когда вот слушаю этих людей, да, мне прямо нравятся вот эти вот всяких экспертов, которые приглашаются. Я слушаю и, и прямо себе записываю, что, а вот эти были исследования. Они прямо рассказывают, кто эти исследования проводил, как эти исследования проводили. И там очень много, вот Шихман приглашала там Лапковского, там еще, ну разных разных экспертов, в котором они приводят какие-то цифры, какие-то статистические данные. То есть эм, когда вы вот разносторонне отслеживаете тренды, вам проще будет их потом раскрывать в постах, потому что люди тоже эти тренды читают, они тоже за ними следят. И вот это очень хорошо дает возможность вам присоединиться к рынку, потому что люди варятся в тех же самых информационных новостях, которых и вы. Это не был пост знакомства, но мне очень хотелось получить разбор поэт. А, ну все понятно. То есть, смотрите, я вам дала сейчас обратную связь. Завернуть. Всегда нужно свою технологию спрятать. То есть она должна быть завернута, но она должна быть обязательно где-то вот чувствоваться, что есть там технология, что это есть. Вот это и есть высший пилотаж в постах. Когда вы... Я не смотрю никогда грамматические ошибки, я никогда не смотрю, как вы структурируете. Структурировать, кстати, тоже надо уметь, но это прямо не самое первое. Самое первое – это продажи промопосты да то есть когда вы в промопостах прячете эту идею вот это и есть скрытые смыслы когда вы через скрытые смыслы, Через вот я не знаю, я делилась в Инстаграм о том, что я сейчас подписалась на огромное количество разных этих вот западных экспертов техни по различным, как пишутся киносценарии, как пишутся скрытые смыслы, как пишутся подтексты. Зачем мне это надо, да? Ну зачем мне это надо? Затем, чтобы дойти до определенного, ну как бы навык этот получить как правильно прятать в текстах вот эту идею, но так, чтобы человек подсознательно ее чувствовал, что вы являетесь носителем этой идеи, что вы тот человек, у которого есть эта технология. Она должна чувствоваться в тексте. Пока не так сильно, но пока уже должно. Вот в предза пред предзапуске, в предзапуске это в самом посте знакомства должна чувствоваться. А вот в э, сторис, если вы используете в своей работе Инстаграм, а я рекомендую вам использовать сейчас Инстаграм, подпишитесь на меня. Найдите меня, у меня на моей личной странице есть ссылка на мой Инстаграм. Зайдите, подпишитесь и начните отслеживать. Просто ради интереса, как это происходит, действие. Вот, Поэтому э, я не скажу, что я прямо супер-мупер. Но я к этому иду. Я к этому иду. Я иду к тому, что у меня будет а, новая усовершенственная технология по запуску. Это мой путь. Я делюсь с вами. И от того, что я прямо вот сейчас прохожу этот путь, я с удовольствием раскрываю все свои фишки. Мне не жалко абсолютно. Поэтому, друзья, смотрите, в посте задача номер один скрытыми смыслами дать уже какой-то намек, что у вас что-то есть. Но это должно быть через историю, через личную историю, через простую историю. Вот у вас, например, в посте вы, когда, обращая, обращая вот ваше внимание, используете эмоджики. Вот как вы делаете? Вот если вы пишете, например... Ну, вот, давайте я вот сейчас вот напишу, да, вот у меня, если вы зайдете ко мне в пост, вот у меня, например, есть альбом, да, 5 постов, третий поток, да, то есть я каждый поток, вот эти пять постов сюда публикую. Я создаю на каждый поток свой альбом и делаю какие-то определенные сюда вот эти посты, которые у меня были. И смотрите, здесь обязательно обращайте внимание, я всегда структурирую эмоджиками или какими-то большими буквами, да, то есть, вот, то есть используйте, не надо слишком сильно увлекаться, да, но и все-таки надо ими их использовать именно для чего, для того, чтобы показать а, о том, что этот блок, этот абзац а, ⁇ это отдельная идея отдельные идеи, отдельный э, блок. Тогда у людей не будет усталости от чтения этого поста, и не будет вот этого, э, я не знаю, вы знаете эту вот технику о том, как читает русскоязычная аудитория. Она читает вот буквы Z, да, то есть они читают вот в косую. И текст заходит тогда, когда он отделен буллетами, когда он немножко выделен форматами. Вот эти вот моменты особенности чтения русских текстов имеют определенные свои какие-то нюансы и вот знаете нюансы я стараюсь выделять этими блоками поэтому когда вы пишете обращайте внимание вот на все эти моменты вот друзья то что я хотела сказать я вам очень благодарна что вы пришли на сегодняшний эфир Заканчивается мой запуск, третий поток, значит, продажи у меня открыты, завтра у меня будет предпоследний пост, и вполне возможно, что кто-то, если не успел... В этом запуске можете э, переходить туда, в инстаграмный запуск, и там принять участие, и на ранних списках э, приобрести э, допуск к этому на, по самой низкой цене, э, приобрести э, мой продукт, мой курс э, запуски с Габас. Приглашаю вас всех, значит, э, сейчас уже, наверное, я неправильно сделала, что я вам рассказала о том запуске, сейчас народ пойдет туда, но... Просто у меня почти уже все места заняты, поэтому, в общем-то, уже задачи такой нету. Но, тем не менее, я все равно доведу его до конца. В общем, вот такая вот история. Друзья, у меня на этом все. Всем успехов, всем самого хорошего, прекрасного, прекрасных выходных. Всем пока-пока. Да, запись будет, да, да, да, да, Зульфия, запись будет, я уберу это где-то через пару дней, наверное, этот эфир, поэтому запись еще будет. Так, закрываю.